Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, как навсегда избавиться от хронического танзелита без операции. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное. Интерес к криотерапии как методу обусловлен тенденцией к наличию к органосохраняющим операциям, которые прослеживаются во всей хирургии. Это лазерная, это лазерная хирургия, это криотерапия, это радиоволновое воздействие на различные э, органы в нашем организме. Его можно применять как взрослым, так и детям. То, что он проводится в амбулаторных условиях без необходимости госпитализации, проведения общего эндотрахеального наркоза или внутривенной седации, э, его эффективность обусловлена. Природным воздействием низких температур на ткани организма. Естественной реакцией тканей на холод является воспаление, которое за собой несет повышение функции органа, увеличение кровоснабжения, улучшение нервации. Ну, естественно, низкая температура минус 196, она безусловно убивает и вирусы, и бактерии, и те микроорганизмы, которые находятся на поверхности слизистых носоглотки. С успехом, применяя эту методику в течение уже больше 15 лет, я с уверенностью могу сказать, что данный метод эффективен как у взрослых, так и у детей, дает хороший терапевтический и, главное, длительный эффект. Многие пациенты, которые проведена эта процедура, рекомендуют проведение этой процедуры своим родным, близким, не только имеющим хронический тензелит, но и часто длительно болеющим. Потому что в данном случае идет активация не только работы миндали, но и всего лимфоглоточного кальцио-носоглотки, который является барьерным для входящей инфекции для вируса, бактерий. Какими жалобами приходят пациенты для проведения криотерапии. Как правило, это частые простудные заболевания. Это наличие дискомфорта при глотании, боли в горле, необходимость частого обращения к врачам. Но, естественно, учитывая, что мы достаточно живем в современном динамичном мире, каждый пациент имеет возможность обратиться к врачу. И, конечно, тот диагноз, который установлен, это хронический танзелит. Конечно, пациенты достаточно информированы, образованные, много читают, часто знакомятся с интернетом, смотрят и ролики, и статьи. Поэтому почти каждый пациент, уже приходящий ко мне, он говорит, что у меня хронический тензелит. Дальше мы разбираемся, уточняем, какая форма, насколько тяжелая форма этого тензелита и есть ли показания к проведению криотерапии. есть такие показания мы находим. Если мы не находим противопоказаний к этой процедуре, она является достаточно эффективным, длительно работающим методом лечения хронического танделита. Я всегда говорю своим пациентам, что удалить миндалины мы можем всегда. Я оперирующий хирург, и стаж у меня достаточно очень большой, поэтому давайте поборемся за эти миндалины, давайте поработаем, и, конечно, вероятность эффективности этого метода дает нам шанс все-таки обойти операцию Потому что, как говорят хирургии, хорошая операция – это не сделанная операция, к чему мы, в общем-то, и стремимся, применять этот метод. Когда вы приходите ко мне на консультацию, мне сразу э, понятно, будет этот метод эффективен в вашем случае или нет. Э, сразу же на приеме мы можем провести э, процедуру криотерапии, если нет в данном случае обострения, если нет каких-либо противопоказаний. Пройдя курс из двух-трех процедур криотерапии нёмных миндалин, вы можете забыть о хроническом транзилите навсегда. Пациентам с удаленными миндалинами часто беспокоит проблема хронического фаренгита, та же боль в горле, тоже воспаление, неприятное ощущение при глотании. Поэтому данный метод может применяться и в этом случае для обработки задней стенки глотки. Креотерапия применяется при лечении вазомоторных ренитов. Проблема вазомоторного ринита и зависимости от капель – это разрастание слизистой полости носа, поэтому мы с успехом проводим аппликации на носа, добиваемся уменьшения объема тканей. И, в общем-то, этот метод стоит в одном ряду по эффективности с лазерным лечением, радиоволновым лечением и, естественно, хирургическим лечением. У меня богатый опыт применения криотерапии в лечении моих пациентов, поэтому, если вы хотите получить качественную и эффективную процедуру криотерапии, приходите, записывайтесь ко мне на прием.